Всем огромный привет! Нашла в наших закромах такие вот деревянные двери. Двери эти были, стояли у нас в детской комнате в 97 году. Время прошло, ничего не стоит на месте. В той детской комнаты уже давным-давно нет, а дверь все стоит. Я вытащила их, они очень-очень грязные. Притащила их в дом, потому как на улице очень холодно. Хочу с них сделать арт-объект стекло. С этой двери я вытащила, а вот это еще и на месте. Хочу его убрать. Убрать стекло, вымотить двери хорошо, убрать вот эти вот навесы. Это моя первоочередная задача. А потом все увидите в процессе, то и как я буду делать. Навесы выкрутили. Выпилил Юра панеру для того, чтобы закрыть отверстие. Такое вот здесь стекло было. А я же буду полку делать угловую. Поэтому мне нужно, чтобы это было закрыто. Сейчас мы ее закрепим. Мы закрепим. Я мысленно поддерживаю. Панеру закрепили. Положили мы двери рядом друг с дружкой. Я тут прошпатлевала. Юра выпили опору для пола. Такие затраты на угловую пол Купили шпатлевку по дереву. Купили оболочки и саморези. На все про все я затратила 200 рублей. Приклеили перекладины на силикон. уголки, чтобы соединить две двери вместе. Уголки и саморезы используем бэушные. Представляем вторую половинку от двери. Нужно нам соединить. Угол у нас 90 градусов. Все дверки вместе соединили. Теперь нужно сделать полки. Прикрепить их и при помощи их все закрепится будет жесткая. Она. Взяла картонку чтобы выкроить полочку. Какая она будет? процессе переиграли и решили положить на эти брусочки полочку. Угу. Ну а здесь просто сейчас... добавим по сантиметру, да? А здесь надо больше. Замерить, надо замерить, угу. Давай ты загни, как надо. Давай. Включай. Конструктор мой наконструировал вот такую вот полочку. Ну, она бумажная пока еще. Да, ну вы, вырезал из бумаги, чтобы из фанеры потом не кроить туда-сюда или там из щита какого-то там немножко щелка ой ну надо же это надо, же ну надо убрать полка. надо убрать полки будем делать из старого мебельного щита от шкафа по моему какого-то старого Пойдет. Это вот здесь пойдёт. Это вот здесь пойдёт. Вот эту рисую. Вот эту рисую. Так, линейка нужна. И тут тоже рисуем. листа сделать три полки. Это еще листы скала, да? А можно пять? А семь можно? Вот смотрите, как мы экономим на полочке. Раскраиваем лист. Тут фанеры с ДСП. Вообще шикарные материалы. Да, старая мебель была хорошая некоторая. Предложил Юра мне обойтись без уголков. Нижние две полки будем прикручивать на уголки, ну тогда повыше. Браво! Б.ушный, откуда-то С прихожки Пенопластовый Хочу вот сюда прикрепить Как ты думаешь, как со стороны смотрит Для декоративности Может вообще ничего не надо а что, один всего, что ли? Да почему, на а все я... хватит Валерно. По всему периметру И сверху тоже Так будет смотреться Ну нормально, да? В общем, из старой двери Получается такая замечательная полка ну вот, мои хорошие девочки. Крашу полку на первый раз. Краска у меня обычная, серая. Я бы даже ее сделала акцентной сливовой, <coughs> раз на кухню. Но не решилась. Крашу серой, чтобы был виден декор. А то поставишь на белую, и все белое не совсем заметно. Поэтому я решила ее сделать серой. С обратной стороны тоже крашу. Думаю, будет неплохо. Я покрасила на первый раз, перевернула эту полку. И подшпатлевала, где были трещинки, щели. Теперь за ночь. И я снова счищаю шпатлевку. У меня вот такая наждачка. Вот так я ее крашу. Покрасила я полку на второй раз. Вот так вот она выглядит. Конечно, здесь очень много косяков. Изначально, когда я ее делала, в принципе, меня устраивало, что она вот именно старая будет, дверь покрашенная. И вот мне было важно, чтобы это именно дверь, и вот она вот такая есть. А сейчас, когда уже процесс пошел, меня все стало не устраивать. Мне все надо было ровное, не кривое, не выщербленное. И все, чтобы у меня было тип-топ, и полочки у меня были ровные, и надо было это все делать из другого материала хорошего. Ну, как обычно. Вот, короче, у меня завышенные требования. Потом она у меня постоит, посмотрю я на нее, как мне понравится. Я буду же декор доставить то можно ее, в принципе, потом сделать деку. Я хотела сюда молдинги сделать по краям процессии. Я это решение отменила. Это же творческий процесс. Почему я расхотела эти молдинги? Я подумала, эта полочка у меня будет экспериментальная. Постоит, посмотрю, огляжусь. У меня дверей много. Может, еще что-нибудь свояю. Муж мне в этом поможет мой. С обратной стороны я тоже все покрасила на второй раз. Поставили мы полочку на кухню. Вот так она выглядит. Я ее, скорее всего, делала вот для этих ангелочков. Я их так обожаю. И они у меня на белой полке совсем не смотрелись, сливались. Вот так потихоньку кухня у нас преображается. Кому понравилась такая полочка угловая из старых, ненужных, брошенных дверей, которые бы пошли в топку. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Мы будем... Творить из всякого хлама. У нас сплошной хендмейд. Все картинки сделаны детьми. Это посерединке вот с бабочками. Это мой шедевр, можно сказать. И теперь вот эта полочка тоже хендмейд. тол хэндмейт. Абсолютно все, что есть в этой кухне, все хэндмейт. Ну что же, друзья. Я с вами прощаюсь, всем желаю хорошего настроения, творческих успехов, всего самого лучшего. Всем пока-пока, до встречи. У меня по цветовой гамме совсем не подходит вот эта рамочка, нужно ее перекрасить. Ну вот, девчонки, рамочка это я уже говорила, не в цветовой гамме, обработала ее всю, протерла растворителем. И теперь я крашу. Ну вот. Теперь рамочка выглядит более гармонично. Пока, спасибо, что вы были с нами.